SEC Экспресс. Супер современный эффективный курс. English. Хочу все знать. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на канале Peter Gorbatyukz. Сегодня у нас краткие фразы на английском. Дорогие друзья, давайте посмотрим на эти две фразы. Это нужно сделать, и это можно сделать. Это можно сделать. Есть ли между ними разница? Конечно, есть, безусловно. Надо ее ощутить, прочувствовать. Это нужно сделать. Это, например, необходимо сделать. Это надо сделать. Это должно быть сделано. Вот что говорится в первом предложении. Необходимо, надо, должно быть, нужно сделать. Во втором случае, ну, тут тоже говорится о том, что что-то сделать, но здесь говорится, это можно сделать. Можно сделать. Может быть и нельзя, но есть какое-то сомнение и есть какое-то утверждение, что это можно сделать. Не надо, как в первом случае, не нужно, не должно быть сделано, а можно сделать. И в первом, и в втором, втором случае используются модальные глаголы. Если это надо сделать, или это должно быть сделано, используется глагол must. Must. Во втором случае, это можно сделать, используется модальный глагол can. Can. Can переводится как могу, умею. Могу, умею. Или мочь, или уметь. Если здесь, значит, можно сделать смотрим дальше Be done и в первом случае Be done быть сделано и в втором случае Be done в первом случае Be done переводится как должно быть сделано во втором случае может быть сделано Be done переводится как быть сделанным быть сделанным эти фразы необходимо запомнить, обязательно запомнить. Если вы отрицаете, это не нужно сделать, это не должно быть сделано. Значит, надо после must просто вставить отрицание not вот здесь и будет it must not be done. Во втором случае это невозможно сделать, это нельзя сделать. Значит, после глагола can ставится отрицание not и тогда будет звучать разотар it can Not be done. Фразы необходимо запомнить. Ничего сложного здесь нету. Это просто все необходимо запомнить. Это нужно сделать. It must be done. И это можно сделать. Используется глагол модальный can. It can. Это можно be done. Э, быть сделанным. Это возможно. Быть сделанным это надо запомнить ну э, еще что хотел бы сказать надо помнить о том что после модальных глаголов никогда не ставится э, ту частица ту это надо тоже помнить. после will не ставится и после модальных глаголов must can и других модальных глаголов вот и все дорогие друзья На этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Вы были на канале Питая Горбатюкс. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал. Делайте лайки. Всего вам доброго. все so long. Пока.